Меня немного шокировала лента ВКонтакте, где появилась куча старых знакомых с сообщением Facebook заблокирован, теперь мы здесь. А VPN что? не варик? Говорят, что бесплатный VPN бывает только в мышеловке. И да, и нет. В случае с Psyphon, наверное, я бы сказал, что нет. Да и вообще сейчас такое время, что появилось много энтузиастов, которые раздают бесплатный VPN для жителей России. Для россиян доступ к информации сейчас это вопрос выживания, я так думаю. Псифон не от этих энтузиастов последнего времени, Псифон ⁇ это от энтузиастов по жизни. Приложение бесплатно, open source, разработчики идейные, правозащитные. Изначально разрабатывали Псифон в помощь тем, чье право на доступ к информации ограничивается. Ну, это не стандартный VPN, не классический. Для стандартного VPN шифрование коммуникаций основная функция. А обход блокировок бонус. Psiphon это средство для обхода именно блокировок. Приложение есть под desktop, Android, iOS. А в macOS есть ограничения по процессорам, не на всех пойдет. Как ни странно, нет, под Linux. Ну и собственно вот. Все, что вам нужно, это запустить экзешник. Ну то есть приложение даже не требует установки. Просто экзешник на 26 мегабайт. Если надо, удалили и все. Никакого псифона у вас никогда не было. Да что вы, товарищ майор, я свой, я за ядерную войну. Ну и собственно все. Псифон подключен, мы в Германии. Давайте проверим. Да, Германия. В пруду сидим. Это смешно. Так, ну и зайдем куда-нибудь. Да, сайт открывается. Не могу проверить, заблокированные я сейчас там, где заблокированных сайтов нет. Приложение лежит в трее. В общем-то можно сюда не заходить, ну разве что отключить и подключить. Вот, теперь мы в Варшаве. Единственное, можно зайти в PC кэш. Вообще приложение бесплатное, но режет скорость. Не смертельно, но режет. Трафик, кстати, не режет вовсе. Но если вдруг вам нужно, чтобы летало, то можно завести здесь аккаунт прикупить местных денег и разблокировать турбоскорость на день, час и так далее. Тоже, кстати, удобно. Покупайте только, когда нужно. Кстати, оплата в криптовалюте есть, также существенная деталь для жителей России. А курс внутренний один к одному, но с нулями, ну то есть 5 долларов это 5000 пси кэш. Ну то есть это неделя. В принципе, дороговато для средства для обхода блокировок, но можно брать по часу и только когда нужно. Все-таки еще раз. На бесплатном тарифе тут скорость вполне приличная. Так, ну и для Android это выглядит вот так. Под Android надо уже устанавливать, но приложение есть в Play Маркете. Нажали старт, разрешили подключение по VPN и, собственно, можете пользоваться. А вот он показывает, что я в Варшаве. Трудно понять, работает Psyphone или нет, потому что я и так в Варшаве. Сейчас проверим по IP. опять в пруду. Что-то у них все выходные, айпи в прудах. Просто шпионский мультик какой-то советский. Но в любом случае это не мой адрес. Да, Psiphon работает. Но если вам не нужно весь трафик гнать через Psiphon, а, например, только заблокированные приложения типа Facebook или, скажем, у вас один браузер под запрещенные сайты, второй под все остальные, то можно выбрать, какие приложения запускать через Psiphon. Тут, кстати, выбор точки выхода. Вообще у них много серверов, очень много стран, у стандартных VPN-сервисов обычно 5-6 стран и все. А вот здесь настройки VPN для выбранных приложений и просто выбирайте приложение, которое надо запустить через Psyfone. Ну и собственно все. Для многих это будет оптимальное решение, установили, запустили, попадаете на заблокированные сайты. Поэтому я и удивился, когда люди дружно ломанулись во ВКонтакте. Ну и наверное поэтому культуру эту надо развивать и тему продолжать.